Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас! И пусть Дух Святой откроет ваше понимание, чтобы вы знали Его волю для вашей жизни. Одна из тем о которой мы почти не говорим, это... Что происходит после смерти, когда люди, они умирают. Мы почти об этом не говорим, потому что, вы знаете... Когда мы понимаем, что человек, он был праведный, и он умер, иногда даже умер раньше, раньше, чем положено, у нас внутри есть вот эти слова, которые поддерживают людей, дают им покой, особенно близким людям, мы видим, что Библия, сам Бог говорит об этом, учит и показывает, что происходит с праведником после смерти. И это замечательно. Библия говорит о том, что... Знаете, прекрасное слово, что... Вся, вся Библия, все Писание, мы видим... Бог, Он поддерживает, Он дает нам этот комфорт, Его Слово дает нам комфорт для тех, кто праведный, для тех, кто жил посвященной жизнью здесь на земле. Эти люди, когда умирают в Господе, да? Никто на самом деле не умирает, находясь в Господе. Они умирают, но я говорю именно о тех, кто был в Господе. И по большому счету они просто перешли из этого мира в жизнь вечную. Господь Иисус сказал, верующий в Меня не умрет никогда. Не умирает кто живет и верит в Господа, не умирает. Но кто живет и не верит, какие для них в Библии слова, какой комфорт или какой покой для близких? Что, что сказать? А, молитву сделаем. Ну, что она даст? За мертвых молитва ничего не решает. Ноль. А, я буду молиться, я за них, за их души. Это все бесполезно, свечи купим, поставим. Это просто потеря времени, потому что Библия, сам Бог учит нас, что только лишь праведный. Праведный и для семьи праведника Бог говорит о том, что когда праведник умирает, никто не принимает этого к сердцу. Когда праведник умирает, обычно нам нет этой, знаете, боли какой-то или страха, но когда неверующие умирают, особенно эти богатые люди, популярные люди, которые создали себе на земле имя, когда они умирают, начинаются все эти... А Таким он был, каким он был особенным, добрым. Но когда бедный умирает, даже никто о них не помнит. И Бог говорит об этом, что праведник умирает, никто не принимает этого к сердцу. Что значит не принимает? Потому что умер, перешел. Да? Умер я так условно говорю, он перешел. Вечное Царство нашего Господа Иисуса Христа. И тогда, слава Богу, Он восхищается. Написано, мужи благочестивые восхищаются от земли. Это, другими словами, восхищение, что это означает? Никто, дальше мы читаем, никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Тогда здесь явно мы видим, здесь мы читаем, что благочестивые восхищаются от земли, и никто не помысляет или не видит, что праведник восхищается от зла. Например, мы видим много примеров, Людей, которые из церкви, да, члены церкви, пасторы, молодые пасторы совсем, очень молодые. И иногда люди не понимают, а почему такая преждевременная смерть, а Бог забрал жизнь, а парень такой был посвященный, молодой, такой был особенный, но реальность в том, Правда в том, что душа настолько дорога, настолько драгоценна, что Бог, он уже знал, и он видел и понимал, что человек может потерять душу свою уже в будущем. Бог предвидел, и тогда он забрал и восхитил эту душу, могу сказать, еще до того, как она, эта душа, потеряла свое спасение тогда мы видим, насколько спасение важно, спасение одной души. Настолько важно, настолько, что это Иисус говорит, какая польза весь мир приобрести и потерять душу. Ничто не может в этом мире сравниться, ничто не сравнится с ценностью одной души. Неважно, какая она душа. У душа нет цвета кожи, пола, возраста. Душа – это душа. Душа – это душа. И когда человек уходит в вечность, если душа этого человека, она оправдана, если праведник, если он сделал себя праведным, а что делает нас? Вера. Вера в Господа Иисуса. Вера, когда я говорю. Поэтому он объяснил. Живущий и верующий в меня. То есть вера в Господа Иисуса. Это означает, что человек оправдан. Оправдан. И поэтому мы говорим так отдайте Господу себя, подчините себя, примите как своего Спасителя, живите и на Его Слове стройте жизнь свою, и вы унаследуете жизнь вечную. Но многие даже не обращают внимания на, эту, на это послание, они хотят видеть сначала, чтобы потом поверить. Тогда, вы знаете, это та вера, Вера, о которой мы постоянно говорим. Человек, который оправдался верой в Господа Иисуса, живет и оправдался своей верой. Не просто вера вот какая-то, знаете, в момент, там в последний момент, например, в последние секунды. Да, если это произойдет, если время будет перед смертью принять Господа Иисуса, посвятить себя, да, ты на небеса пойдешь, но... Иногда у человека нет времени сказать Господь, нет времени обратиться, проявить веру. Из-за глупости люди умирают. Или, например, те, кто во время землетрясения погибают. Люди спят, и вдруг землетрясение, и все. И не было времени у человека для того, чтобы попросить Божьей милости и сказать, Господь, Тебе отдаю мою жизнь, Тебе отдаю мою душу. Понимаете? Когда есть это выражение веры, не просто где-то внутри, но выражение веры явное, это то, что было с теми двумя разбойниками на кресте. Потому что, когда они в начале казни богохульствовали, смеялись над Иисусом, но один потом увидел, что Господь, Он не такой, как они говорили, Он не бандит, как они думали. Один из этих разбойников, Он признал, и не просто признал, но Он попросил милости. И Господь Иисус в последний момент сказал этому разбойнику, «Ныне будешь со мной в раю», хотя он не был крещен в воде, не был крещен в Духе Святом, он всю жизнь жил в грехе, но в последний момент он призвал имя Господа Иисуса и получил эту гарантию от самого Господа, что он будет с ним в Небесном Царстве. Тогда, друзья, это слово из 57 главы Исаии, вы те, кто потерял близких. Знаете, вам не нужно переживать теперь. Вам нужно утешать себя, потому что вы должны знать, кто умирает и верит, верит в Господа Иисуса, идет прямо на небеса. Я верю здесь, на земле, начинается, и отсюда душа идет прямо на небо. Тогда мы читаем здесь, Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли. Благочестивые, видите? Они восхищаются. И никто не помыслит, что праведник восхищается от зла, то есть до того, как встретил зло. Хорошо, пусть Бог вас всех благословит, чтобы это Слово, оно было для вас поддержкой и утешением для тех, кто потерял близких, но потерял, например, вдруг, неожиданно, тех, кто в вере. Пусть Бог благословит вас, друзья, завтра мы продолжим, будем говорить то, в чем вы нуждаетесь здесь, я в храме Соломона. Мы всегда рады видеть вас на служениях. С Богом!